Сегодня хотел начать с чего? Во-первых, с того, что покажу вам скриншот вот такой. Если вы помните, было у нас такое шоу 300 роликов за месяц. Я снял, Эльдар там участвовал. Сняли мы им 300 роликов и посоветовали всем попробовать то же самое. И вот один из парней, который участвовал в эксперименте, прислал сегодня статистику. Вот на такую статистику вышел его канал, на котором по-прежнему, насколько я понимаю, всего 300 роликов. Я мог бы показать вам парня, мог бы показать канал, но в таком случае получится с моей стороны немножко некорректное действие, потому что я... Ну, спалю его тему, спалю его нишу, и, вероятно, у него появится куча конкурентов. Поэтому я этого делать не буду. Но, тем не менее, вот такой результат можно было достичь, поработав с нами. Теперь вопросы. Как я и обещал, я отвечу на вопросы, у которых больше всего пальцев вверх. Ну и опять же, большое спасибо тем, кто напишет тайм кады к этому видео. Это действительно здорово. Я постараюсь ответить на вопрос человека, который напишет хорошие тайм -коды. Годы. в этот раз это был э, перископ панды он сделал все классно кстати подписывайтесь на перископ панды <coughs> парень перезаливает мои эфиры из перископа молодец и уже вот имеет первые просмотры то есть пока многие сидели думали стоит перезаливать не стоит что это за тем он уже сидит вот у него сколько просмотров ну, у него вот почти по 1000 просмотров в сутки теперь с нуля без рекламы без вложений то есть просто человек занялся делом поэтому я оставлю ссылку в описании подписывайтесь там если вам интересен я, то возможно вам интересны лучшие моменты моих перископов. Вот, спасибо ему за тайм-коды, тайм-коды. Не знаю, как сделать лучше. Ну и как и обещал, буду читать только то, где много. Пам-пам-пам-пам-пам. Панда давно хотел сказать, создать свой канал, честно говоря, не решался, потому что был ряд причин. Мне 13 лет, нет хорошего оборудования, не умею фотошопом заниматься, не могу сделать шапку. Но глядя на твои видео, решил начать стоит ли? я думаю, что стоит, потому что ты приобретешь опыт. нам вчера, у нас был на блабе вчера эфир, и, кстати, можете подписаться на мой блаб, ссылка есть в описании. там соль в том, что к нам позвонил мальчик 14 лет, все стеснялись звонить, как-то неудобно, а мы с Артемом вели эфир, и нам позвонил мальчик 14 лет, у него магазин там товаров из Китая, мы ему тут же пообещали, чтобы будем отвечать на его вопросы, если он нас что-то спросит, тут же добавили его в друзья, тут же ему там запостили его ролик.